Давайте расскажу, почему важно заниматься по четкой программе. На примере иностранного языка. Представьте, что вы решили выучить новый иностранный язык, которым вы никогда не занимались. Вы заходите на YouTube, смотрите ролик за роликом, у вас какое-то такое смутное представление складывается. Вы можете выучить несколько слов, устойчивых выражений, но у вас нет полного понимания того, как вам двигаться в изучении этого иностранного языка. В любом случае у вас будет желание взять урок у кого-то, либо задать вопрос как-то, чтобы вас проконсультировали, понимаете? Потому что YouTube, к сожалению или к счастью, он не дает четкой программы. Хотя, вы знаете, именно в плане языков я встречала уже каналы, которые по учебнику авторы снимают видео. Но, тем не менее, очень много нюансов. Иначе все бы учили иностранные языки исключительно по YouTube и также обучались пению и всему чему угодно обучались бы на YouTube. Однако важно заниматься по четкой программе почему потому что педагог это профессионал он вкладывает в свой курс в свою программу занятий все свои знания практические наработки, навыки, и выстраивает программу так, чтобы вы точно дошли до конца, чтобы вы шли от простого к сложному. Ну, по крайней мере, я это именно так и делаю. Чтобы не было скачков между темами, чтобы не было так, что вы сначала берете что-то сложное, затем что-то совсем легкое. То есть должна быть логика в обучении, чтобы у вас знания и умения, они вот как снежный ком вот так набирались, и вы могли ими пользоваться. Самое главное, чтобы вы могли эти техники и упражнения использовать непосредственно в пении. Поэтому в моих курсах я даю такую систему занятий, при которой вы сразу же все техники и упражнения используете непосредственно в песнях. Вы интегрируете вокальные приемы сразу в исполнение песен. Это большой плюс для вас, потому что очень часто вы можете заниматься, делать упражнения, но не понимать, как потом вы сможете использовать это в песнях. Поэтому вот это очень важный момент, обратите на это внимание. YouTube и какие-то бесплатные уроки, какие-то материалы, они не дают вам вот этой четкой структуры. И когда вы движетесь не по программе, выдергиваете из контекста какие-то уроки вам это не дает того результата к которому вы хотите прийти если вы уже не начинающий вокалист у вас есть база то конечно же вы можете задать вопрос YouTube, допустим как петь микстом то есть у вас это сейчас проблема и вы хотите ее решить у вас уже есть база вы понимаете как работать с высокими нотами и вы уже осваиваете этот прием но если вы только в начале пути рекомендую взять хотя бы один курс по вокалу для того чтобы чтобы понять, как вообще устроен вокал, как заниматься, какие есть методики, какие есть нюансы. Это очень важно. И самое главное, чтобы у вас была обратная связь. Во всех моих курсах она есть, поэтому, конечно, я вас приглашаю на свои курсы.